Привет, народ! Вещает Антон. Игрушечные машинки это настоящее искусство. Люди все сильнее и сильнее начинают погружаться в эту тему и с каждым днем открывают для себя что-то новое. Так на сей раз я решил удивить вас тематической подборкой советских моделек. Здесь будут как гражданские машинки, которые заставят Олда впустить ностальгическую слезу, так и военные. Короче, будет интересно. Поэтому скорее ставьте лайк под видео, оформляйте подписочку на канал, не забывайте про конкурс в конце видео на тысячу рублей и погнали! Лада Самара семейство советских и российских легковых автомобилей малого класса, выпускавшихся Волжским автозаводом с 19 декабря 1984 года по 24 декабря 2013 года. Представляет собой второе поколение автомобилей Вас стали первыми автомобилями Волжского автозавода, не связанными технической преемственностью с Fiat 124. На стыке 20 и 21 века входили в число самых популярных автомобилей на российском рынке. Перед нами как раз представитель золотой эпохи Лады, который являлся лидером продаж на российском рынке среди легковушек. Модель машинки имеет минималистичный внешний вид, неброский окрас и крутую детализацию, позволяющую окунуться в атмосферу начала 21 века сполна. На очереди у нас ЗИЛ-131, выполненный в военном окрасе и получивший шикарную детализацию. Если кто не знает этот транспорт, я быстренько введу вас в курс дела. Так вот ЗИЛ-131 – советский и российский среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости, производившийся на московском автомобильном заводе имени Лихачева основная модель. Пришел на смену грузовику ЗИЛ-157. Значительная часть этих машин производилась для советской армии. В данном игрушечном варианте спокойно можно перевозить какие-то тяжелые вещи, и он совсем не будет чувствовать дискомфорта. На дороге грузовик стоит превосходно, управляется на раз-два. Ну а о внешнем виде я уже молчу, вы и так все видите.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 Фу, наивные. Вот вам танк, чтобы не расслаблялись. А если точнее, то вот вам КВ-2, советский тяжелый штурмовой танк начального периода Великой Отечественной войны. Аббревиатура КВ означает «Клим Ворошилов». Официальное название серийных советских тяжелых танков выпуска 1939-1943 годов, названных в честь героя гражданской войны в России, военного и политического деятеля Ворошилова Климента Евремовича. Первоначально именовался КВС «Большой башней». Эта машина была разработана конструкторским бюро Ленинградского Кировского завода в январе 1940 года. В связи с острой необходимостью рабочей крестьянской Красной армии в хорошо защищенном танке с мощным вооружением для борьбы с фортификациями линиями Маннергейма во время Советско-финской войны. Данная моделька идеально повторяет оригинал и даже получила какого-то человечка, добавляющего шарма. Хотя по мне и без него танк выглядит достаточно сурово и круто. Лично для меня, если говорить о ретро-тачках, существует уже упомянутый ранее «Запорожец» и тот транспорт, что я вам сейчас покажу – «Нива». И вторая, кстати, мне даже нравится больше. Мое мнение к тому же, как оказалось, разделяет и британский исследователь советского автомобилестроения Энди Томпсон, который находит «Ниву» прямым предком класса компактных кроссоверов, на которые ориентировались создатели автомобиля «Сузуки Витара». Некоторыми экспертами называется лучшим автомобилем в истории Волжского автозавода, а также является самой успешной экспортной моделью ВАЗа за всю историю. Не мудрено, что люди и в наше время делают крутейшие копии именно Нивы, стараясь над их созданием, что есть силы. И пускай эта машинка не имеет никаких дополнительных опций по типу открывающегося капота и тому подобного, все же она очень круто выглядит и имеет идеальное сходство. А этого, я думаю, уже достаточно. А это наикрутейшая «Волга». И нет, речь сейчас не о той Волге, на которой катается ваш старик-сосед. Здесь мы наблюдаем реально красивый экземпляр ГАЗ-21, выполненный в необычном для этой машины окрасе. Хотя как необычным? данная тачка вообще часто использовалась в фан-артах и игровой индустрии, поэтому очередной окрас в яркие цвета для нее, я думаю, не стал сюрпризом. Машинка металлическая, имеет открывающиеся двери и продуманный дизайн, повторивший все мельчайшие детали, вплоть до значка марки. В общем это именно тот случай, когда спокойно можно взять и поставить машинку на видное место, чтобы та украшала его днем и ночью другая знаменитая советская машина – 2106 или же жигули один из самых массовых и популярных автомобилей в истории ссср россии и снг всего произведено и собрано на разных заводах свыше 4 миллионов штук. Не знаю сколько собрано игрушечных копий как это, но уверенных тоже немало. Однако вряд ли многие копии, такие же крутые, как наша. У нее все, что вы видите, настоящее. Здесь нет никаких стикеров, заменяющих поворотники и тому подобного. К тому же создателями были учтены все нюансы в плане сборки машины, и это сделало ее неотличимой от оригинала. Как результат, такие Жигули будет не стыдно подарить истинному фанату или коллекционеру. Да уж, не думал я, что однажды буду рекомендовать Жигули. О, а эта машина, я не помню как называется, но она очень крутая. Я даже видел ее где-то, вот только не могу вспомнить где именно. Супертрак имеет синий цвет, огромные даже для игрушек габариты и крутейшую проходимость. Колеса не только выглядят массивными, но и реально являются повышенной устойчивости. Так они вместе с потрясающими характеристиками транспорта позволяют человеку управлять им даже на неровной и скользкой дороге. А о грузоподъемности, думаю, не будет и речи, если вы узнаете, что вот та штукенция, что перевозилась на одном из транспортов, весит несколько килограмм. Урал 4320 – советский и российский крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости двойного назначения с колесной формулой 6 на 6 производящийся на Уральском автомобильном заводе в Миасе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 А все, на что вы смотрите, работает и двигается. От фар и прочих индикаторов до дверей. ГАЗ-66. Советский среднетонажный грузовой автомобиль повышенной проходимости с колесной формулой 4х4, грузоподъемностью 2 тонны и кабиной над двигателем. Интересный факт. Это наиболее массовый полноприводный двухосный грузовик в советской армии ВС СССР. Использовался также и в народном хозяйстве СССР России. Разработанный выпускался на Горьковском автомобильном заводе с 1964 по 1999 год. Имеет большое количество модификаций и специальных машин, выполненных на их базе. Вряд ли, конечно, одна из моделей была вот такой, как наша, но все равно. Мне этот дизайн даже в какой-то мере нравится. Светлый такой, с полосками, что-то в нем определенно есть. Кличка следующего нашего гостя трехтонка. Ставьте лайк, если знаете эту машину.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 мне такой не очень заходит, но любители военной техники непременно заценят. А это УАЗ-452, или же, как его по-другому зовут в народе, Буханка. Думаю, это название пользуется куда большей популярностью среди автомобилей, и не слышать его вы просто не могли. Автомобили УАЗ-452, выпускавшиеся в период с 1965 по 1979 год, отличались наличием светотехники старого образца – штамповкой последнего бокового фальш-окна, заходящей назад к задним дверям, более закругленными задними углами кузова и специальной нишей для номерного знака на левой задней двери. Прозвище же было получено из-за внешнего вида. У нашей с вами модели очень круто, кстати, проработан не только внешний вид, но и интерьер. Продуманы все детали, ручки, сидушки. В общем, комары носу не подточат. О, а это еще один УАЗ, только куда более грязный и неопрятный. И нет, это не авторы проекта замучили его в грязи, это ему такой вид придали осознанно. Сбоку к чему-то написали Аэрофлот, техникой никакой не наделили, особых фишек тоже нет. Самая обычная тачка на пульте управления, которая, как ни странно, берет своим видом, таким вот хулиганским, таким потрепанным и неопрятным. А это та самая тачка, которая в свои годы была лишь у избранных. Я сейчас говорю о «Москвиче». Модель сделали в наливном зеленом цвете, придали ей шикарный блестящий внешний вид и даже подарили миниатюрную подставку, на которой машинку при желании можно оставить. Но автору ролика нужно же ее как-то нам показать. Вот он и открутил «Москвич» с подиума и стал крутить вертеть. Оказалось, что он не управляется на пультике, однако очень круто продуман внутри. В общем, это что-то типа коллекционной тачки, которую можно поставить на полочку и лишь протирать раз в недельку, попутно любуясь этим творением искусства. Ну а это уже что-то вообще за грань понимания уходящее. Я, конечно, все понимаю, но вот это... это уже нечто. Самый настоящий вездеход золотистого цвета на гусеничном ходу. Короче, жесть полная. Как только люди додумались это вообще придумать. Самое крутое, что машина реально работает, а предназначение ее в том, чтобы выпускать дымовую завесу. Да, пускай машина игрушечная, но со стороны это все смотрится супер красиво. И в каком-то смысле даже завораживающе. Ставлю лайк от себя лично. УАЗ-469 – основной командирский автомобиль в Советской Армии, а также в странах Варшавского договора, начиная с середины 1970-х, сменивший в этом качестве предшественника ГАЗ-69. Начиная с апреля, в течение 2010 -го года была произведена ограниченная серия внедорожников под условным маркетинговым названием 469. Выпуск данной серии был приурочен к 65-летию победы в Великой Отечественной войне и запланирован в объеме 5000 единиц. Судя по всему, автор проекта решил повторить ту самую эксклюзивную тачку, и вы знаете, у него это получилось. По крайней мере, мне у вас очень зашел. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить, а также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Леонид Пустный. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока.